Привет! Вы на канале ТОИСЁЛУ! Это серия уроков Амик Куруми для начинающих. В этом видео вы узнаете, как вязать столбик без накида. В предыдущем уроке мы с вами научились вязать цепочку из воздушных петель. Теперь продолжаем вязание. Будем вязать столбики без накида. Для того, чтобы связать первый столбик, Вводим крючок во вторую петлю от крючка. То есть у вас вот первая петля. Мы вводим крючок во вторую петлю. Вторую петлю. Захватываем рабочую нить. Вытягиваем воздуш вот воздушную петлю. У нас на крючке получается две петельки. Теперь снова захватываем рабочую нить. И протаскиваем через эти две петли на крючке первый столбик без накида готов теперь повторяем еще раз медленно вводим крючок в следующую петлю захватываем рабочую нить вот так вот снизу от себя вытаскиваем Через воздушную петлю на крючке образуются две петли. Снова захватываем снизу от себя рабочую нить. Протаскиваем через две петли на крючке. Два столбика готовы. Продолжаем наше вязание. Вводим крючок в следующую воздушную петлю. Захватываем рабочую нить. Вытягиваем еще раз захватываем рабочую нить протягиваем через две петли на крючке и таким образом продолжаем до конца воздушные цепочки вяжите не слишком затягивая петли вам будет Легче учиться, когда вязание не слишком тугое. Провязываем столбик без накида в последней и воздушную петлю в воздушной цепочки и поворачиваем вязание. продолжаем будем вязать второй ряд столбиков без накида для этого делаем одну воздушную петлю это будет петля подъема далее продеваем крючок в первую петлю первый воздушный столбик захватывая под обе нити Видите, что обе дольки этого столбика лежат на крючке. Захватываем рабочую нить, протаскиваем. На крючке образуются две петли. Захватываем рабочую нить и провязываем эти две петли. Продолжаем вязание. Вводим крючок в следующие две петли, следующую петлю точнее, две дольки петли оказываются на крючке, захватываем рабочую нить, протягиваем и провязываем две петли на крючке. Продолжаем вязать. Вот у нас получилось полотно из двух столбиков без накида. Чтобы продолжить вязание, снова поворачиваем, делаем воздушную петлю для подъема, вводим в крючок в первый столбик без накида, таскиваем, провязываем две петли на крючке. И продолжаем в том же духе. Жмите на мешку и подписывайтесь на наш канал. До встречи!